Привет, с вами блог фрилансера. Сегодня мы немножко поиграем. 7 полезных игр для веб-дизайнера. Поехали. Итак, первая игра называется Color. В ней вам предстоит выбирать цвет светлищий полоски. Сначала все кажется достаточно просто, но со временем все будет усложняться и усложняться. Просто клацаем. По кружочкам И выбираем нужный нам цвет. Так, синий, фиолетовый, зеленый. Ну, видите, оттенков становится все больше и больше. Вот так. Уже не угадал. Достаточно веселый игра, с можно использовать, провести время и потренировать свой цветоглазомер. В следующей игре называется Kern Type. Вам предстоит подвигать буковки, чтобы настроить идеальный кернинг. Сдвигаем буквы и настраиваем идеальное расстояние между ними. Если результат выше 80, то все окей. Если ближе к 100, то вы просто снайпер. Двигаем буковки, нажимаем компейдж и ждем результат. 76. Ну, так. Это достаточно просто, но со временем задание будет усложняться и усложняться. Так себе из меня снайпер. Следующая игра называется Toss Point. Здесь вы можете реально пострелять по буковкам. Смысл игры, что вы расстреливаете буквы с засечками. Это так, для нелюбителей не шрифта с засечками. Она поможет натренировать ваш глазомер на различия шрифтов. Бейтс, бейтс. Когда стреляете, раз раздается такой мощный выстрел. Следующая игра проверит ваш, вас на знание цветов логотипов. Вам предлагаются черно-белые варианты лого. И ползунки для выбора цвета. Так. 88 из 100. Кока-кола. Дальше. Бэтмен. По-моему он был у нас желтым. Что-то такого. Да, 96. Ну, в общем, думаю, смысл понятен. Выбираете цвет, нажимаете Compare, «compare» и его знает как. И смотрите, насколько вы помните известные бренды логотипов. В игре под названием Shape Type вам предстоит двигать ползунки, чтобы восстанавливать испорченные кем-то буквы. Будет особенно полезно тем, кто занимается типографикой. Игра довольно сложная, особенно на первых порах. И со временем вам придет понимание, как выглядят шрифты. Пишите в комментариях название игры и сколько баллов вам удалось набрать. Интересно посмотреть. Что мне, например, довольно сложно вот в этой игре ориентироваться. И есть чему тренироваться. 41 балл, черт. В следующей игры без Game вы сможете тренировать навык владения пером незаменимый инструмент, особенно для иллюстраторов, но и в Photoshop часто приходится его использовать. Принцип тот же самый: сначала вам даются легкие задания, затем все усложняется. Игра для тренировки вашего глазомера, Pixag Fly, надеюсь я правильно произнес. Суть ее в том, что нужно отгадывать по назначенным параметрам, или не отгадывать, а рисовать по назначенным параметрам фигуры. 30 пикселей ширина, 20 высота, ну наверное где-то так, О, вот совсем не так. С помощью нее вы сможете потренироваться в этом деле. Я, я далеко не снайпер. Но поиграв раз, два, три, навык будет ваш расти. На сегодня все. Все ссылки на игры будут в описании. Пишите в комментариях название игры и сколько баллов вы набрали. Я обязательно посмотрю, интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки и вступайте в мой блог фрилансера. На этом все, всем пока!